не зрями Все ко мне бегом Бегом ко мне все Ну-ка, бегом, бегом, бегом Орала Ко мне, ко мне Идем ко мне Идем ко мне быстро Все ко мне Все кушать быстро Быстро все кушать Бегом кушать! Вы кушаете, пойдете, Еду, они не молю, Ну-ка быстро кушать Кушать, кушать, кушать Давай, давай, пока не кушать? Пришла с работы, а у нас тут Кира приносит детишек наши. Ну, один, два, три, четыре, так и понеслось до 19 штучек. Вот. Это была крещенская ночь, даже не успела ваду крещенской набрать. Вот. Все. А Всю ночь до 4, до 5 утра, да, опять Насколько для вас неожиданно? Конечно, мы ждали 6 штучек от силы, но не больше. Ну никак не 19 штук. Каждые два часа кормили их молочком, сосочкой, покарли. Потому что ей не хватало молока. Мы их спасали, чтобы они у нас все живы были. Они все что? спрятался. Идем сюда. Идем. Приходится... Она не сможет. Я просто. Надо себя пересказать. А Кира сразу разрешала вам к ним подходить. Конечно, она тоже не сопротивлялась даже. Не очень суровая мама. Нет, добрая.